Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус-целитель». Уже несколько недель мы изучаем тему ума. И это такая обширная тема, потому что мы имеем с ней дело каждый день. И чем более умело мы применяем слово к своему уму, тем лучше становится жизнь. Здравый ум принадлежит нам, потому что мы во Христе, но это не происходит автоматически. Нам нужно намеренно предпринимать шаги для обретения навыков. Нам нужно обновлять свой ум словом. Вот что нам нужно делать. Слово – это мысли Бога, и как мы рады, что Он их записал потому что мы можем взять Его мысли и сделать их своими. Заметьте, мы можем взять Его мысли, нам нужно взять Его мысли. Он нам их предлагает, но мы все равно должны их взять. Он не может нам навязать свои мысли. Мы выбираем Его мысли и намеренно принимаем их в свою умственную жизнь. Наше основное местописание в этой серии передач Второе. Тимофею 1.7. Позвольте напомнить, что Павел написал Тимофею. «Ибо Бог не дал нам духа страха». Если Бог нам этого не дал, мы не будем это брать. Аминь. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы, то есть нашей власти, но силы и любви, и, посмотрите, здравого ума». «Слава Богу за здравый ум!» И вот как в расширенном переводе описан здравый ум. Спокойный, уравновешенный, с дисциплиной и самообладанием. Такой ум Бог нам предназначил. И не соглашайтесь на меньшее. Аминь. Мы говорили о том, что здравый ум ⁇ это обновленный ум. Дисциплинированный ум ⁇ это обновленный ум. Спокойный ум. Это обновленный ум. Ум с самообладанием – это обновленный ум. Так что нам нужно брать слово и обновлять им свой ум. В Римлянам 12.2 сказано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Обратите внимание на это слово. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Нам нужно родиться свыше, абсолютно нужно родиться свыше. Но как только вы родились свыше, есть дальнейшее благословение, преображенная жизнь, которая приходит через обновленный ум. Преображенная жизнь не похожа на ту, что была до рождения свыше. И нам не следует соглашаться с прежней жизнью. Меня не устраивает то течение жизни, которое было до рождения свыше. Ему не место в новой жизни. Нам нужно жить преображенной жизнью, а она приходит только через обновленный ум. Слава Богу, что мы можем попросить кого-то помолиться за нас, столкнувшись с бомбардировкой ума или мучительными неправильными мыслями, мы можем попросить кого-то помолиться за нас, и это хорошо, это правильно, это благословит нас, но это не преобразит нас. Пастор может возложить на вас руки, и это благословение, но это не преобразит вас. Только посвящая время обновлению ума Словом Божьим, мы преображаемся. Для начала я хочу процитировать слова Павла в Ефесянам 4, 27. «И не давайте место дьяволу». Прислушайтесь и не давайте место дьяволу. Дьявол сам не может занять место в вас. Только вы можете дать ему место. Неправильное мышление дает ему место. Смею предположить, что большинство из нас в какой-то момент давали место неправильному мышлению, прокручивая неправильные мысли в своем уме, беспокоясь. И мне нравится определение, данное Папой Хегеном. Как узнать, что вы беспокоитесь? Вы думаете об этом. Если вы о чем-то думаете, вы беспокоитесь. А беспокойство дает место дьяволу. Почему? Потому что беспокойство — это поток страха. Сомнения дают место дьяволу. Мысли страха, прокручиваемые снова и снова, дают место дьяволу. Как мы говорили в предыдущих эпизодах, мы не можем помешать дьяволу говорить нам, но мы точно можем не впускать его мысли. Мы можем решить, я не приму эту мысль. Так что не давайте место дьяволу. Оглянувшись назад, мы все можем сказать, что в какой-то момент, возможно, дали место дьяволу. Но если вы дали место дьяволу, вы можете изобрать то, что дали. Этому не обязательно продолжаться до конца вашей жизни. Если вы дали ему место, то можете изобрать. Дьявол сам не может занять место в вас, только вы можете ему его дать. И если вы дали ему место, заберите его назад. И если он входил мысль за мыслью, выгоняйте его мысль за мыслью. Аминь. Не давайте ему место. Иакова 1.21. Я хочу прочитать часть этого стиха. В Иакова 1.21 написано. кротости примите. «Прививаемое Слово, могущее спасти ваши души». Иаков писал это христианам. Он говорил рожденным свыше христианам, «Ваша душа не спасена». Он не говорил о духе, он говорил об арене ума. Он говорил о необновленном уме. И объяснял, как обновлять ум, принимать в кротости. Кротость – это готовность учиться. Это значит не вести себя как всезнайка, делая вид «у меня исключительно правильные мысли, все остальные неправы, а я прав». Это не кротость. В кротости примите прививаемое слово. Прививаемое слово легче может проникнуть в того, кто кроток, кто подходит к слову с кротостью, кто послушен и готов учиться, готов быть ведомым. Заметьте, Он сказал, «В кротости примите прививаемое слово». Не просто «в кротости примите слово». В кротости примите прививаемое слово. Слово должно занять свое место в вашей повседневной жизни. Недостаточно знать, что говорит слово. Им нужно жить. Его нужно исполнять, чтобы оно заняло свое место в вашей жизни. Итак, в кротости примите прививаемое слово. У меня в саду есть дерево, которое росло там уже до моей покупки дома. А в Калифорнии растут разные фруктовые деревья, и апельсиновые, и лимонные. И я думала, что это лимонное дерево. На нем росли лимоны. Но однажды я вышла, а на дереве было что-то вот такое большое. И я сказала, этот лимон на стероидах. С ним что-то не так. Он деформирован. И я его выбросила, подумав, я не собираюсь есть лимон такого размера, что-то тут не так. Но плоды не переставали появляться. Вот такие. Наконец, предыдущий владелец сказал мне, мы привили лимонное, апельсиновое и грейпфрутовое деревья на один ствол. А я выбрасывала совершенно хорошие плоды, думая, что с ними что-то не так, потому что они были такими огромными. Это было одно дерево, но к нему привили два других. И выглядело оно как одно дерево, но из-за привитых ветвей оно приносило три разных вида плодов. Оно все еще у меня. Это довольно красивое зрелище. Но вот что такое привить. Привитое выглядит как одно целое, становится одним целым. Слово должно стать одним целым с вами, а вы одним целым со словом. Так что не разделить. Вы одно целое, один поток. Вот о чем говорит Иаков. В кротости примите не просто слово, а прививаемое слово. И заметьте, когда слово «привито», оно спасет ваши души, или оно обновит ваш ум, принесет преуспевание в вашей душе, или, как сказал Давид, восстановит вашу душу. Итак, Иаков сказал, «В кротости примите прививаемое слово». Я хочу еще поговорить с вами об этом слове «прививаемое». Если у вас есть Библия, откройте со мной, пожалуйста, Иисуса Навина 1, 8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но размышляй над ней день и ночь». Прислушайтесь к этой фразе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Это значит, ваша речь никогда не бывает без участия слова. Оно всегда в ваших устах. Я не имею в виду, что вы говорите местами Писания. Я имею в виду, что Писание управляет тем, что вы говорите. Вы не высказываете беспокойные мысли в одном предложении, а мысли веры в следующем. Нет, вы позволяете слову управлять тем, что выходит из ваших уст. Вы не говорите только местами Писания, но Писание управляет тем, что выходит из ваших уст. Эта книга закона не должна отходить от ваших уст. Как же постоянно хранить Слово в своих устах? Послушайте следующую фразу, но размышляй над ней. Размышление над Словом помогает хранить Слово в своих устах. Хранить мысли слова, хранить поток слова в своих устах. В английской Библии тут использовано слово «медитация». Вы спросите, что такое медитация? Это не то, что мир называет медитацией. Мир всячески пытается воспроизвести медитацию. Но медитация — это проговаривание чего-то себе, бормотание этого про себя. Глубокое размышление об этом, прокручивание этого снова и снова, не только в уме, но и в сердце, пропитывание этим. Помню, много лет назад Бог сказал мне, «Говори со мной о моем Слове». Можно общаться с Богом на основании Его Слова. Питаясь Словом, говорите с Ним об этом. Говорите Слово самим себе. Позвольте проиллюстрировать вам, что такое медитировать над Словом. помните в школе на баскетбольных или футбольных матчах болельщицы скандировали слова поддержки в своей команде и разогревали зрителей это просто иллюстрация подыграйте мне они могли раскрутить одну фразу, скандируя мы за, команду, «Мы за свою команду! Мы за свою команду! Мы за свою команду! Мы за свою команду!» Они ставили акцент на каждое слово и таким образом поддерживали своих, а люди на трибунах скандировали им вслед. Что делали болельщицы? Они вбивали в голову зрителей успешность своей команды, так? Вы можете то же самое делать со словом. Давайте возьмем... Филиппийцам 4.19 «Мой Бог восполнит всякую мою нужду по богатству Своему в славе Христом Иисусом». Это принадлежит щедрому верующему, даятелю. Мы можем взять этот стих и использовать его в виде медитации. «Мой Бог восполнит! Мой Бог!» И размышляйте над этим. «Отец, я благодарю Тебя, что Ты мой Бог!» «Слава Богу, что ты Бог моего пастора, но ты и мой Бог!» «Слава Богу, что ты Бог брата Коупленда, но ты и мой Бог!» Понимаете? Завладейте этими местами Писания лично, потому что для многих христиан Слово нереально. Сделайте Слово реальным для себя, медитируя над Ним. Обновляйте свой ум. А обновление ума включает в себя медитацию над Словом, глубокое размышление о нем. Проговаривайте его себе, укрепляйте его в себе, и так вы укрепите себя в Слове. Так вы лично завладеете Словом, встроите его в себя, сделайте его реальным для себя. Итак, мы можем говорить «Мой Бог восполнит». И потом говорите с Богом об этом. «Отец, я благодарю Тебя, что Ты мой Бог, не только Бог Моисея, но и мой Бог, не только Бог Давида, но и мой Бог, Ты не только Бог Павла, но и мой Бог». Проговаривайте себе, что значит, что Он ваш. Одна из величайших привилегий в том, что не только мы принадлежим Ему, но и Он принадлежит нам. И это Его план, чтобы так было. Так что говорите «Мой Бог». Отец, я благодарю Тебя, что Ты мой Бог. Осознайте, Он лично мой Бог. Теперь поставим акцент на следующее слово. «Мой Бог» восполнит. Не моя работа, не мои способности, не просто моя компетентность, а мой Бог. Я не собираюсь привязывать веру к своей зарплате я привязываю ее к своему Богу. Я не собираюсь привязывать свою судьбу к доходу. Я привязываю ее к своему Богу. Я не собираюсь привязывать свою веру к связям с другими людьми. Я привязываю ее к своему Богу. Понимаете? Берите каждое слово и встраивайте его в себя. Мой Бог! Теперь давайте перейдем к следующему слову. Мой Бог восполнит. Он это сделает, в этом нет никаких сомнений, никаких колебаний. Мой Бог это сделает. Он не отступит от того, что обещал. Аминь. Мой Бог восполнит. Мой Бог восполнит. Не удержит. Аминь. Не упрекнет. Не заставит меня проходить через трудности, чтобы научить меня чему-то. Нет, это не в его характере. Мой Бог восполнит. И когда дьявол говорит, «Тебе не хватит денег», поздно, в меня уже встроено, что мой Бог восполнит. Он не удержит, не накажет. Аминь? Он восполнит. Мой Бог восполнит. Как насчет следующего слова? «Мой Бог восполнит всякую». «Мой Бог восполнит все». Ничто не оставлено за пределами слова «всякую». Любую нужду, с которой я сталкиваюсь, Бог уже восполнил в слове «всякую». «Мой Бог восполнит всякую». И мне нравится следующее слово. «Мой Бог восполнит всякую мою, мою нужду». Аминь. Не только нужды моих родителей, моего супруга, он восполнит всякую мою нужду. Видите, что я имею в виду под медитацией? Возьмите слово и представьте, что это местописание – гора. Мой Бог восполнит всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. С горы открывается много разных видов, на нее восходит много разных троп, Восходя по одному склону горы, вы увидите одно, а на другом склоне откроется что-то другое. Вот что такое размышление над словом. Вы рассматриваете все разные виды этого стиха. Вы не просто выбираете одну тропу, а проходите всеми тропами, содержащимися в этом стихе. И медитация позволяет это сделать. Медитация требует времени. Уделите ей время. Знаете, можно это делать в машине по дороге на работу. В ванной, пока вы собираетесь с утра. Готовя ужин, занимаясь уборкой или ездя по делам, можно размышлять, можно целенаправленно брать что-то, что Дух Святой оживил для вас. Какой-то стих, который как будто выделился, высветился. Когда Дух Святой что-то высвечивает, Он хочет созидать это в вас. Но Ему нужно ваше сотрудничество, чтобы пропитать вас этим, как пропитать себя этим, размышляя над Словом? Аминь. Давайте еще раз прочитаем Иисуса Навина 1,8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но размышляй над ней». Посмотрите на следующие слова. «День и ночь». Это не значит заниматься этим круглосуточно. Вам когда-то надо спать, так? Вам когда-то надо есть, вам когда-то надо разговаривать с людьми. Слова «день» и «ночь» означают образ жизни. Вот что они означают. Просыпаясь посреди ночи, вместо того, чтобы беспокоиться, начните размышлять над словом. Вместо того, чтобы будить мужа, жену и говорить «все идет не так, и то не так, и это не так», просто начните размышлять о слове. В ночное время уместна медитация, а не только страх. Так часто дьявол пользуется ночью, чтобы пугать людей. В это темное время он пытается сделать их жизнь мрачной. Но размышление над словом и для ночного времени, оно и для дневного времени, когда все в порядке, и для ночи, когда все пытается пойти не так. Медитация над словом сохранит вас в мире и здравости. В темные часы жизни... Не так ли? Ночь может представлять собой время испытаний, скорбей, время обострения обстоятельств. Что делать в такие времена? Размышлять о Слове, переключать свое внимание на Слово, обращать свои мысли к Слову. Потому что во время испытаний, в сезон испытаний, дьявол бомбардирует ум темными, тревожными, беспокойными мыслями, мыслями страха, сомнения, обвиняя вашу веру. Он обвиняет вас в недостатке веры, в том, что слово не работает в вашей жизни. Работает для всех остальных, но не для вас. Вот в чем он вас обвиняет. Что же делать? Ответьте ему, что он лжец, и переключите свои мысли на размышления о Слове. Размышления о Слове предназначены и для дня, и для ночи. Аминь? Но размышляй над Словом день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в нем написано. Зачем мы размышляем над Словом? Зачем мы храним его в устах? Чтобы оно направляло наши поступки. Чтобы стать делателями. Недостаточно исповедовать Слово, при этом не исполняя его. Исповедание Слова должно указывать нам, что делать. Понимаете? Само по себе исповедание не приносит победу. Исповедание должно направлять наши действия, которые ставят нас на путь победы. Аминь. Когда вы сталкиваетесь с симптомами, положим, вы проснулись усталыми и даже не способны заняться повседневными делами. Обратитесь к медитации над словом «Господь – крепость жизни моей» и начните это исповедовать. «Господь – крепость жизни моей! Господь – крепость жизни моей! Господь – крепость жизни моей!», Господь, крепость жизни моей. Лежите и исповедуйте это. Но исповедание должно указать вам, что делать дальше. Не просто весь день лежать в кровати, говоря «Господь – крепость». Лежать и говорить «Господь – крепость». Нет, поскольку Он – ваша крепость, и вы в это верите, начните двигаться. Аминь. Встаньте и начните делать то, на что ваше тело было не способно. Аминь. Вы понимаете, о чем я? Вот о чем написано в Иисуса Навина 1.8. Вкладывайте Слово в уста, чтобы действовать, чтобы знать, что делать. Давайте прочитаем еще раз. «Да не отходите я книга закона от уст твоих, но храни ее в своих устах. Как? Медитируй над ней день и ночь. Сделай это образом жизни. И когда Слово будет твоим образом жизни, ты будешь в точности исполнять все, что в нем написано». Послушайте, нельзя просто выбирать любимые части. Все Слово благословит вас, дабы в точности исполнять все, что в нем написано. И посмотрите на следующую фразу. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Ай-яй-яй. Ай, ай. В чем заключается залог благоразумия и успеха? В том, как мы обращаемся со Словом в том, какое место мы отводим слову в своей жизни. Какое место мы отводим слову в своих размышлениях, в своей умственной жизни, в своих поступках. Вот что определяет, получим ли мы тот успех, который нам принадлежит. Невозможно поступать неправильно и прийти к правильному результату. Невозможно мыслить неправильно и прийти к успеху. Невозможно говорить неправильно и прийти к успеху. Нам нужно размышлять, пока Слово не будет привито в нас. Иаков говорит, что прививаемое Слово спасет наши души. Оно спасет нашу умственную жизнь. Аминь. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что в Иисусе Навина 1.8 не упомянут Бог. Во всем, что мы прочитали, Бог не упомянут. Но знаете, кто еще не упомянут? Дьявол. Он тоже не упомянут. Что же упомянуто? «Вы» и «Слово». На самом деле, в переводе короля Иакова «вы» упомянуты пять раз и «Слово» три раза. О чем это говорит? Наш успех зависит от того, что мы будем делать со Словом. Что мы будем делать со Словом, определит наш успех. Часто люди молятся «Бог, сделай что-то! Бог, сделай что-то!» А Он ждет, пока Слово будет привито в них. И не Бог его прививает. Мы это делаем через медитацию над Словом. Аминь. Так что, если вас никогда не учили медитации, или вы никогда ее не применяли, я говорю вам, она спасет вашу умственную жизнь. Вы знаете, что все медитируют? Все медитируют. Беспокойство – это медитация. В неправильном направлении. Беспокойство – это медитация в негативном направлении. Так что вы знаете, как медитировать. Мы все когда-то были охвачены потоком беспокойства. Но беспокойство – это медитация в неправильном негативном направлении. В направлении страха. В направлении поражения. А медитация над Словом приводит нас к обновленному уму, который мыслит мыслями Бога. Аминь. Я хочу помолиться с вами. Те, у кого тревожные мысли, я показала вам через слово, что вы можете сделать прямо сейчас. Какие шаги вы можете предпринять, чтобы иметь здравый ум, который вам принадлежит. Аминь. Прогоните неправильные мысли. Здравый ум ваш. Прогоните неправильные мысли, которые угрожают здравому уму. Ответьте им «нет». Вам нужно не заполучить здравый ум, а прогнать неправильные мысли от здравого ума, который уже ваш. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово сегодня. Оно светильник ноге нашей и свет стезе нашей. Я благодарю Тебя за драгоценных людей, которые так жаждут Твоего Слова. Они почитают Твое Слово, слушая сегодняшнее учение. И я говорю, «Дьявол, убери свои руки от их ума во имя Иисуса». Отец, я благодарю Тебя за воду Слова, которое очищает. Я благодарю Тебя за воду Слова, которое освежает. И я благодарю Тебя за то, что мир, который внутри них, поднимется и потечет в каждую сферу их жизни. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что мир принадлежит им, их уму. Во имя Иисуса. Аминь. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Последние несколько эпизодов мы учим об уме, и я так благодарна за тот свет, который мы получаем. Именно свет прогоняет тьму, верно? Людям, не знающим правильного ответа на то, с чем они сталкиваются, радостно, когда приходит свет слова. Поставьте себе цель, слушая сегодняшнее учение,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 вот что Бог уже дал нам, не собирается дать нам, а уже дал нам. И здравому уму необходима правильная умственная диета. Невозможно питать здравый ум, впуская в него тревожные мысли. Невозможно питать здравый ум, принимая мысли сомнения и прокручивая их в своей умственной жизни. Дарованный нам здравый ум нуждается в правильном питании. А что является правильным питанием для здравого ума? Слово. Оно пища для вашего духа, но также пища для вашего ума. Аминь. Ваш дух нуждается в пище слова, но и ваш ум также нуждается в пище слова. Бог дал нам здравый ум, но нам нужно кормить его правильной пищей. Дьявол предлагает нам неправильную пищу, но нам нужно отказаться от тревожных мыслей, которые угрожают здравому уму. От всего, что угрожает здравости, спокойствию ума. Давайте посмотрим, как расширенный перевод описывает здравый ум в этом стихе. Это спокойный и уравновешенный ум с дисциплиной и самообладанием. Вот как функционирует здравый ум. Такова природа здравого ума. Он спокоен, уравновешен, он дисциплинирован и владеет собой. И мы сохраняем здравый ум, питая его мыслями Слова. Послушайте, Слово Божье — это мысли Бога. Бог сказал, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои. Пути мои выше путей ваших. «И мысли мои выше мыслей ваших». Он не приговаривает нас к низким мыслям. Он предлагает нам свои мысли, чтобы мы поднялись выше в своем мышлении, встали на его пути, вошли в более высокое мышление, в его поток, в то, как он поступает, как он действует. Именно так ведет себя здравый ум. Он берет мысли, которые Бог нам предлагает, и отвергает мысли, противоречащие Божьим мыслям. Аминь. Во втором Коринфянам 10 сказано: Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Обратите внимание, мы не спровергаем неправильные мысли, то есть не обращаемся с ними вежливо. Мы их не спровергаем, выбрасываем неправильные мысли. И не только. Мы пленяем каждую мысль в послушании Христу. Каждую мысль. Как сказано в расширенном переводе 2 Тимофею 1,7, «здравый ум – это дисциплинированный ум». Здравый ум – это дисциплинированный ум. И поэтому все, что не от здравого ума, мы не спровергаем. И всякую недисциплинированную мысль мы отвергаем. Аминь. Мы отвергаем ее. Нельзя бесконтрольно впускать все мысли подряд. Они могут нанести вред вере. Внести хаос в ум, лишить нас мира, который нам принадлежит. Я не знаю насчет всех, но уверена, что многие из вас любят животных. Я люблю животных. Я люблю кошек, собак. У меня всегда были животные. Предыдущий дом, в котором мы жили, был на большом участке земли. Два раза в день, утром и вечером, я выходила на улицу покормить собак. Наш гараж снаружи освещался, а собачьи миски с водой и едой стояли под гаражными фонарями. И я наполняла миски водой и едой, а по ночам в свете фонарей над мисками с остатками еды кружила мушкара. И утром, когда я снова выходила, чтобы покормить собак, вся машкара, что кружила ночью вокруг фонарей, уже плавала в воде. Я люблю своих собак, но не собираюсь трогать этих мертвых мух и вылавливать их из воды ради них. Да если бы я и попыталась их выловить, я не знаю, пытались ли вы вытащить мертвое насекомое из воды, его обычно не вытащить целиком, оно распадается. И тогда уже куча частиц, не просто что-то одно, а множество частиц плавает в воде. И чем больше трогаешь эту мышкару, тем больше она словно умножается на глазах. Прямо там в воде становится все больше кусочков. Неправильное мышление действует во тьме, в темное время, как эта мышкара. Но когда приходит свет, неправильные мысли падают, так? Когда вы осознаете, у меня неправильные мысли, беспокойные, тревожные, навязчивые мысли, мысли страха. Знаете, что хорошо? Что вам не нужно вылавливать их из своего ума. Это не ваше дело. «Я должен избавиться от этой мысли! Я должен избавиться!» Нет, вам не нужно избавляться от этой мысли. Невозможно избавиться от мысли, думая о ней. Невозможно, разбираясь с мыслью, избавиться от нее. Потому что чем больше вы разбираетесь с неправильной мыслью в своем уме, пытаясь от нее избавиться, тем больше она, как та мошкара, распадается на части и словно размножается, и вы не можете с ней справиться. Что же я делала с этими мисками с водой? Я не вылавливала мертвых насекомых. Я брала шланг, включала воду, опускала шланг в миску и позволяла потоку воды вымыть этих мух. Вот в чем радость обновления ума. Перестать фокусироваться на мертвой мышкаре, перестать концентрироваться на неправильных мыслях и просто сосредоточиться на том, чтобы включить воду, воду слова и вливать ее в себя, сосредотачивая свое внимание не на том, от чего вы пытаетесь избавиться, а на том, что вы вливаете. Вот что нам нужно сделать. Сосредоточиться на вливании воды Слова. Аминь переключить свое внимание на слово и перестать думать я должен выкинуть эти беспокойные мысли нет вам нужно впустить правильные мысли а слово это правильные мысли слово это правильное мышление Аминь Откройте со мной пожалуйста второе Петра первую главу второе Петра первую главу Пока вы ищете, вы замечали, что чем больше вы пытаетесь избавиться от мыслей, которые вас беспокоят, тем больше они в вас укореняются? Почему? Потому что то, чему вы уделяете внимание, то и двигается, то и нарастает. Так что отключите свое внимание от того, что пытается встревожить вашу умственную жизнь, и направьте его на воду Слова, которую вы вливаете. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о служительнице по имени Лилиан Йоманс. Она была драгоценным учителем в первой половине 20 века. Она преподавала в библейской школе Эми Симпл Макферсон и в других библейских школах. Но изначально она была врачом. Она выросла в семье врачей и получила медицинское образование. Занимаясь врачебной практикой, она работала по много часов, и работа была напряженной. И просто чтобы справиться с нагрузкой, она начала заниматься самолечением. Она принимала несколько препаратов, чтобы не заснуть, поддерживать энергию и умственную активность, чтобы от усталости не допустить ошибок. И одним из препаратов был морфий. Это агрессивный наркотик. Она думала, что контролирует, сколько она его употребляет. Но однажды ее осенило, что она зависима от морфия. Она рассказывала, какой это был мрачный день, когда она честно признала себе, «Я больше не контролирую это». В какой-то момент она принимала дозу, которая в 50 раз превышала ту, что может убить взрослого человека. И она принимала ее в течение дня. Она все перепробовала, в том числе резко переставала употреблять, просто все выбрасывая. И у нее были жуткие галлюцинации, ее тело трясло, оно становилось ужасно больным. Она стала кожа до кости. С медицинской точки зрения ей уже ничем нельзя было помочь. И в это время она вернулась к общению с Богом и начала питаться Словом и снова ходить на служение и слушать Слово через разных мужей Божьих. Она возобновила свое общение с Богом. И, конечно, у нее были симптомы. Вы можете себе представить, какие последствия вызывает употребление такого наркотика. Ум просто выходил из-под контроля, метался. Были всевозможные симптомы. И вот, она питалась словом и начала читать Евангелие. А в четырех Евангелиях Матфея, Марка, Луки и Иоанна записано земное служение Иисуса. И вот, она начала питаться, особенно этими четырьмя книгами. Она питалась местами Писания об исцелении. И в течение многих дней, а затем недель, целыми днями она просто сидела и питалась этим, питалась этим. Что она делала? Она вливала в себя Слово. Она вливала в себя воду Слова. Послушайте. У водяного шланга есть кран, который можно открыть или перекрыть. И когда вам нужно что-то полить, этот кран под вашим контролем. Вы контролируете силу струи, как часто и когда она течет. Точно так же со словом. Поток слова под вашим контролем. Вы можете включить его и оставить включенным. Вы можете выключить и не включать его днями и неделями, если захотите, только тогда он не принесет вам пользы. Но вы можете выбрать поливать свой дух, свой ум, свое тело, поливать свою жизнь, включив его. Именно так она и поступила. Вместо попыток освободиться, фокусируясь на том, как избавиться от зависимости, она переключила свое внимание на то, чтобы впустить Слово. И она часами, каждый день просто питалась Словом. И питаясь Словом, не следует думать о своих нуждах. Сидите, читайте Библию, а ум поглощен нуждами. И Библия не может в него войти. Послушайте, ум – врата Духа. Понимаете? Понимаете? Чтобы что-то попало в ваш дух, ему нужно пройти через ваши мысли, через ваш ум. Читая что-то, вы принимаете и обрабатываете это умом. И через ворота ума это может добраться до вашего духа. Поэтому, читая слово, позаботьтесь о том, чтобы принимать а не просто читать его. С вами такое бывало? Я же прочитал всю эту страницу, но даже не знаю, о чем она. Со всеми такое бывало. Но опасно так делать все время, постоянно, даже не осознавая. Но даже если вы говорите, «Пастор Нэнси, мой ум настолько отвлечен и беспокоен, что я даже не способен сосредоточиться на слове», просто продолжайте читать, не переставайте. Именно так и поступала сестра Йоманс. Ее симптомы бушевали. И это были не просто физические симптомы, это были психические симптомы. У нее были галлюцинации и тому подобное. И она открывала Слово не с тем, чтобы думать о своей нужде, а с тем, чтобы поливать, поливать Словом свою жизнь. И вот, питаясь Словом, вбирая его в себя час за часом каждый день, Какое-то время спустя она вдруг осознала, а! все симптомы пропали!» А она даже не заметила, когда они ушли. Почему? Потому что она была поглощена Словом. Ее внимание отключилось от ее нужды, от симптомов, от того, что она чувствовала, потому что оно было направлено на Слово. Слово — это жизнь. Слово — это здоровье. Слово — это мир. Аминь. Вливайте его в себя, и оно вымоет рабство, зависимость, дурные привычки. Я говорю вам, оно освободит вас. Если вы хотите быть свободными и делаете все, что в ваших силах, все, на что вы способны, чтобы освободиться, примените силу Слова. Помазание, которое на слове разрушает ярмо. Аминь. Помазание разрушает и рабство. и есть помазание на слове. Вливайте в себя это помазанное слово, и я вам гарантирую, оно начнет все вымывать, и вы даже не заметите, когда это все уйдет. Вы оглянетесь и скажете, а, того, что меня мучило, больше нет. Аминь. Слава Господу! Такова сила помазанного Слова. Но если Библия в вашей жизни закрыта, как Слово в вас попадет? Как? Итак, она уделяла внимание Слову вместо того, чтобы уделять внимание своей нужде. Я хочу повторно рассказать одну историю, которая еще больше это проиллюстрирует. Один мой друг-служитель однажды преподавал в школе исцеления и все присутствующие были больны, все они нуждались в исцелении. Шло прославление и поклонение, и перед тем, как выйти за кафедру, чтобы проповедовать, служитель увидел видение. И в этом видении он увидел, что все присутствующие вот так обхватили себя руками. Увидев это, он спросил у Бога, «Что означает то, что я вижу?» И Бог ответил, «Они держатся за свою болезнь». И служитель сказал Богу, «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, что они держатся за свою болезнь. Они пришли на эту школу исцеления не для того, чтобы держаться за свою болезнь, а чтобы получить исцеление». И тогда Бог сказал ему, «О чем они думают? Зато они и держатся. На что направлено их внимание? Зато они и держатся». И добавил, «Их внимание сфокусировано на теле, на симптомах. Переключи их внимание на слово. На что направлено ваше внимание? Зато вы и держитесь». Если ваше внимание направлено на то, что держит вас в плену, оно продолжит держать вас в плену. Но если ваше внимание направлено на то, что вас освобождает, на Слово, оно и будет двигаться в вашей жизни. Аминь. Именно так поступила сестра Йоманс. Она отключила свое внимание от того, что держало ее в плену, и сосредоточилась на свободе, то есть на Слове, и стала свободной, когда свет Слова вошел в нее. Аминь. Не замечательно ли это? Слава Господу! По мере питания Словом Божьим растет знание Слова, и вы способны быстро распознавать мысли, не соответствующие Слову. Иногда проблема в том, что люди не распознают неправильное мышление. Они не осознают... Погодите, это же мысль страха. Это беспокойная мысль. Не распознавая неправильные мысли, мы принимаем их. Но чем больше мы питаемся Словом, тем больше оно помогает нам распознавать и различать неправильное мышление. Позвольте вам процитировать Римлянам 12, 2. «И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать или различать, «Что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная?» Питаясь словом, вы питаетесь его волей. И чем больше вы питаетесь словом, тем больше вы различаете. О, вот как Бог думает, вот как Бог движется. И когда приходит мысль, идущая разрез с этим, вы видите разницу. О, оказывается, то, что я раньше называл нормальным мышлением, это мышление страха. Это беспокойные мысли, и вы начинаете различать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. На самом деле, Слово – это общая воля Божья для всех. Это то, что принадлежит всем его детям. И питаясь Словом, вы начинаете различать, что принадлежит вам. Есть также конкретная воля Божья для вашей жизни, его конкретный план. Знаете ли вы, что вы даже не сможете различить, какова его воля для вашей жизни, если не обновите свой ум? Позвольте еще раз процитировать Римлянам 12.2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам различать». Слово «познавать» в этом стихе означает «различать». Чтобы вам различать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная для вас. Для вашего ума, брака, семьи, бизнеса, финансов, здоровья. Обновляя ум, вы способны различать правильное и неправильное мышление, различать, что воля Божья, а что нет. Если кто-то находится вне неволе Божьей, его туда привело неправильное мышление, а не дьявол. Возможно, дьявол предложил ему неправильное мышление, но он его принял. Правильное мышление ведет нас дальше в волю Божью, в план Божий для нашей жизни. А неправильное мышление предрасполагает нас к уходу от плана Божьего, от воли Божьей для нашей жизни. Аминь. Но по мере того, как вы растете и питаетесь Словом Божьим, ваше знание Слова растет, и вы начинаете различать правильное и неправильное мышление. Аминь. Давайте откроем 2 Петра первую главу. 2 Петра 1, 2. Такой благословенный стих. «Благодать и мир вам да умножится. Посмотрите, благодать и мир могут умножаться в вашей жизни. Мир принадлежит вам, но этот мир может возрастать. Мир – это плод Духа, а плоды растут. И ваш мир может расти. Посмотрим на этот стих еще раз. 2 Петра 1:2. 2. «Благодать и мир вам да умножится. Как? Ответ в следующей фразе – «через познание». В познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. А где найти познание Бога и Иисуса? В Слове. И чем больше мы питаемся Словом, тем больше растет наше познание. А чем больше растет наше познание, тем больше растет наш мир. Аминь. Чтобы возрастать в мире, растите в познании Слова. Растите в познании Слова. Питаясь Словом, вы не зарабатываете что-то у Бога. Молитвенная жизнь и изучение Слова не зарабатывают что-то у Бога, а открывают вам то, что всегда было вашим, и вводят вас в это. Поймите... Мы изучаем Слово не для того, чтобы заработать что-то у Бога. Мы изучаем Слово, чтобы узнать, что Он уже нам дал. И чем больше мы изучаем Слово и питаемся им, тем больше мы постигаем и понимаем, что Он нам дал. И видим, «Боже мой, Он освободил меня!» Я уже свободен, а не пытаюсь освободиться. Видя и понимая это, вы перестаете неправильно думать о своей свободе, пытаясь ее получить. Аминь. Итак, питаясь словом, мы не зарабатываем что-то у Бога, а познаем то, что всегда было нашим. Молясь, мы не зарабатываем что-то у Бога, а входим в общение с Богом. Мы высвобождаем и применяем свою веру, а также общаемся с Ним и входим во все, что Он уже нам дал. Аминь. Аллилуйя. Знаете, христианину, верующему, который никогда не обновлял свой ум словом, никогда не читал Библию, по-прежнему принадлежит вся Библия. Но проблема в том, что пока он не узнает, что ему принадлежит, он не будет этим наслаждаться. Я не хочу иметь что-то и не наслаждаться этим. Можно иметь машину и не наслаждаться, не пользоваться ею. Иметь дом и не наслаждаться им. Можно жить в нескольких комнатах своего дома, никогда не наслаждаясь остальными комнатами. Наслаждайтесь всем, что Бог вам дал. Аминь. Вы же не хотите попасть на небеса и осознать, что все это всегда вам принадлежало, а вы никогда этим не наслаждались. Но чтобы войти во все это, в первую очередь, нужно родиться свыше. Поэтому я хочу помолиться с теми из зрителей, кто говорит, «Пастор Нэнси, я люблю Бога, я хочу попасть на небеса, но я не знаю, рожден ли я свыше». Послушайте, когда вы рождены свыше, вы это знаете, потому что Дух Божий свидетельствует Духу вашему. Как родиться свыше? Слово говорит нам, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но пастор Нэнси, я же хожу в церковь. Это хорошо, но это не значит, что вы призвали имя Господа, чтобы спастись. Часто выросшие в христианстве люди думают, что они христиане, а на самом деле никогда не совершали этот шаг, не призывали имя Господа. Я хочу предложить вам эту возможность. Помолитесь вместе со мной. Отец, я вижу в твоем слове, что ты предлагаешь мне спасение. «Иисус, ты заплатил цену. Я принимаю ту цену, которую ты заплатил. Я принимаю тебя как своего Спасителя. Теперь Бог мой Отец. Иисус мой Господь. Я Дитя Божье. Я благодарю тебя за это, Отец. Аллилуйя». Послушайте, дайте нам знать, что вы молились этой молитвой вместе с нами.